Белесая голубизна неба казалась выгоревшей от почти вертикальных лучей и леса. Сижу в бамбуковом кресле уличного кафе, накрытого лоскутной тенью от высокого платана. Желтого ствола соседнего эвкалипта, словно облезающая от загара кожа, свисают куски коричневой коры. Тлеющая в пепельнице сигарета в стакане с капучино потрескивают кубики льда. Северный склон священной скалы, синеватый от густой тени, на плато сияет величественный парфенон. Между колоннами проглядывают полоски неба, усиливая иллюзию невесомости храма. А сам Акрополь кажется библейским ковчегом. Окачивающимся в мареве небесного океана, и смутное ощущение. У подножия акрополя застыли оливы с узкими, напоминающими на конечники стрел по листьями, низкорослые сосны, пальмы с кронами, похожими на взорвавшийся фейерверк, Среди рыжей выгоревшей травы видны плиты фрагменты вымощенной дороги, остатки колоннад с фронтонов античных дворцов и храмов, оплывшие от времени и дождей мраморные торсы статуи, украшавшие некогда многолюдные площади Римской Агоры. Щербатые ряды колоннад разной высоты органными трубами торчат из земли. И кажется, вот-вот Зазвучат величественные аккорды фуги. жары старик в широкополой соломенной шляпе катит перед собой латерну. Разрисованный деревянный короб с покачивающимися коралловыми бусами и позвякивающим маниста. На пышной груди ретушированного фотопортрета какой-то дамы. Рядом плетется беспородный пес с высунутым от жары языком. Остановившись перед немногочисленными в этот час посетителями кафе, старик быстро крутит не в такт мелодии рукоятку шарманки. загорелом и сеткой морщин лице старого Эллина философическая мудрость, а в поджарой фигуре стоическая готовность к превратностям судьбы. И смутное ощущение. Звонкий смех... Чувственный рот, жемчужный блеск зубов. Откинув голову с мелковолнистыми, как водяная рябь, черными волосами, туго собранными в высокую прическу, сидит за соседним столиком молодая Эленка. Мраморно-крепкая шея, оголенное плечо напомнило скульптурное творение эпохи классического эллинизма. И неожиданная игра фантазии Передо мной сама царица Этаки, красавица Пенелопа, символ женской верности, вызывающей восхищение и в наш порочный век. И уже не смутное ощущение, а ясная мысль о красоте, о которой Достоевский сказал то она спасет мир.